29 января, открытие бурового сезона 2023 Сегодня у нас обесинская скважина а Обычно стараемся не брать Зимние заказы Но вот сегодня у нас заказ у парня Которому уже делали 2 или 3 скважины У него самая старая скважина Выполнена железной трубой заявилась они попытались прожелонить Порвали фильтр Пошел песок В общем нужна новая скважина В подвале само собой на улице Зима, снежок, загружаемся, оборудование было законсервировано, резьбы были почищены, смазаны, вот, убраны на весну. Но вот сегодня поедем делать скважину. Зима самое время для того, чтобы подготовиться на весну. То есть самое время делать задел по фильтрам, по скважинам, чтобы когда придет основной поток заказов, на это время не тратить. Вот зимнее время. Делаем фильтра. Ой. Вот как-то так. Все. Приедем на скважину, дальше ролик да снимем. А с этой что скважины? Песок, песок пошел, песок да? Песок пошел. Вы же ловили, а он подуматься начал. Вот а, вы хотели желанкой почистить ее, да? Ну да, там это ржавая она была, все. Поменяли он кусок на нержавейку. Ага. Вот. Ну выкопали, там до воды чуть осталось миллиметров леву 100. Она сок проработала. А? Сок а? проработала. Ну, старый хозяин на ней работал, потом она вверх сгнил А, то есть это старый старого хозяина, короче, неизвестно, сколько ей лет, понял Да, да, да Все, понял И потом, знаешь, ну, я там, я, я, я запрал, уже я, это, это самое, суем приварили, суем <сёк> этот Она не становится до конца, песок поднялся Поднялся, ага, песок педаль. поднялся Ну, ну вот и все Либо фильтр порвали, либо пробку выбили Пробку выбили, скорее всего а вот, Все, копаем технологические лунки. Покажу, Просто как сориентировались, Ее даже не замеряли. Сориентируемся вот по, по заборному шлангу, как правило, некоторые сориентируются. Вот. Сколько он заходит в обсадную трубу, столько и считает, что скважина метров. А на самом деле-то скважина может быть глубже, а заборный, а заборный шланг меньше. Надо только замерять саму скважину. Так, ладно. Технологические лунки выкопали, две штуки. Но проблемка с водой. Воду будем брать со старой скважины. Подсоединили насос свой, аквариум. Здесь, здесь зеркало метр. Опустили метра на два, два с половиной. И как она сейчас, я покажет, неизвестно. Сейчас, если вода, сейчас если вода не будет кончаться, то будем бурить в две лунки. Если сейчас вода будет кончаться, будем набирать емкости и бурить в одну лунку. Потому что без вариантов. Как-то так. Пошла. Пошла? Ну, она мне кажется три секунды закачала и все. Вот Работаем мы сейчас. Он мощный, конечно. Держи, да какая раньше, да? Еще он столько воды, воды дает. Все. Все, полный гадай, Так, ну что, вышли на улицу к соседу. Сейчас будем от него тянуть шланги. Не выходит ничего с водой. Ага. Вот. Ну, пойдем, а? Пойдемте, пойдемте. Поможем вам. У вас нет? Нет, не боюсь. Ну, отбезет как без ноги потом. Так, ну вроде нашли выход из положения. Сосед оказался замечательным человеком. Опа. Все, здесь подсоединимся к дому. Шлангов кучу принес. Хорошие люди. Пенсионеры, запасливые. Куча шлангов, все продутые, без льда. Тоже тут хорошо. от старого хозяина вина вот осталось, две бочки. Тоже туда не поливаем, будем бурить вином. А вот. тут на базар мы его. Считаю, целая бочка вина. Эх, ребята не видят а наши, сейчас бы они. Давай, через неделю приехали, через три дня приехал здесь. Тебе найдем у нас там кого-то надо. Мы приехали опять нём, поехали третий раз опять Я даже дойди у нас, мы живем в двухкомнатной квартире у тебя, и нас, шесть человек, я то да? вино мы еще ни разу не будем. давай. Вино, ой, красота. будет? Вот там, где? сейчас, я трубу поставлю, видите. А вот сейчас будем запускаться уже Она пенится будет, вот Потому ну, что, будет? Здесь, что, что будет, будет в этом будет. А фильтр. Фильтр на ней на улице. Вы увидите, будете выходить на улицу, лежит. Мы бурили э, хутор, не хутор, а Альковский район, село Рыбинка. Рыбинка есть там. И мы бурли прям в школе. Такие же вот в подвале, короче. Привезли станцию. Просто, а школа двухэтажная. Привезли. Вырубать. Привезли здорово. станцию, здорово. Оля. И станция, одна станция, два этажа, школу тянула. Оля, Здорово, братан. 32-я труба пластиковая. И дойдем до вот песка, до крупного. Вытащим, пластиковую трубу замерим и засунем туда. Один, один песок, один песок. Е, вот. все. Компрессор, вот, компрессор стоит, куда-то, шланг до него. Вот, четвертая труба. Клей. Клей. Да, один песок с самого начала, ага. Что, сама залетает труба. Красота. Опасно, но красиво. Ну что там у нас? Белый песочек хорош. Да вот смотри какой. Вот они тут наверное, вставали на 6. Ну, но он говорит, все равно говорит, видишь, ржавая вода, даже на 6 метрах. Поэтому здесь как бы. Ну, сейчас, может, там покрупнее пойдет, ага. Ну, хоккейный спутник поехал. Куда? Валил? А, он на хоккей. С Саньком, с Голованом сейчас пойдет играть. Они там встреча забили. Так, везде успевает. Так, на хоккей, на бокс, на танцы. Угу. Что-то промоет, там песок. А, вино. Все хорошо. Вино, песок да. и вино, песок и вино. Теперь нужен кислородный шланг. Так, залили воды насос. Первый запуск. Тут у нас компрессором прокачивали. Винишка выходила. Запах такой стоит прям резкий вином. Пошла вода, да? что у нас получилось какой напор интересно зеркало один метр О, замечательно качает замечательно качает скваза 7 с половиной метров один песок вода сразу чистая идет светлая визуально все замечательно метр до воды конечно напор идеальный это значит не раскачанная грубо говоря Хотя здесь такой термин не уместен, наверное, Раскачано, не раскаченный. На вкус попробуй железо, есть? Я не попробую, Сейчас попробую. Все, первая скважина в 2023 году пробурена. Сезон открыт. Первая скважина в 2023 году пробурена. Сезон буровой открыт. Все замечательно. Скважина 7,5 метров. Зеркало 1 метр на пор соответствующий. Замечательно, все хорошо so <laughs>